Еще совсем недавно у большинства дачников использование в цветниках декоративных злаков вряд ли вызвало бы восторг и умиление, скорее, напротив, удивление. Ведь действительно, зачем на дачном участке лишняя трава? А посмотрите на эти высокие стебли с пушистыми метелочками. Карта Дария, трава. Родина растений Южная Америка. Несмотря на это, теплолюбивая культура неплохо чувствует себя и в наших средних широтах. Сортовую картодарию выращивают в открытом грунте исключительно для декоративных целей. Посадка практически не требует ухода, трава легко размножается делением или семенами. Картодарии род трав повсеместно весно произрастающих в сухих аргентинских степях. Свое название растение получило из-за острых тонких листьев. Корта. По-испански означает резать. Зеленые стебли злака возвышаются на 3 метра, а их верхушку украшает пышное соцветие длиной 30-50 сантиметров. Цветение пампасной травы начинается в августе и заканчивается в октябре. В Европе помпасную траву использовали для украшений уже во времена королевы Виктории. Помпасная трава удивительно неприхотлива к типу почвы. Растения способно пышно разрастаться на глиняных, каменистых почвах, закисленных участках, бедных песчаниках. Единственное, что не переносит Картодария, это сильное затенение и заболоченность. Прямые солнечные лучи будут способствовать быстрому росту и цветению. За весь сезон картодарий практически не требует ухода и внимания. самые засушливые и жаркие дни пампасная трава переживет без искусственного полива. Корни уходят глубоко в почву, обеспечивая его всем необходимым. Крупные растения вроде картодарий хорошо подходят для оформления заднего плана цветников спорного типа. Если на участке есть искусственный пруд, можно посадить культуру на берегу, и соцветия будут красиво отражаться на водной глади. Сажайте картодарию, украшайте ее свои утёсы.